Скрин, сделай скрин. Скрин, скрин, сделай скрин со мной. Скрин пак, скрин сделай это. Я не злой, я не злой, я просто самый добрый зу. Ты только рискни. Только рискни, ты только праздник.